На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Всем привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже почти 6 лет и все это время рассказываю о Португалии на своем канале. В этом видео я говорю с девушкой, которая переехала в Португалию в 2011 году учиться на магистратуре, а в 2019 с нуля организовала проект. Сейчас она занимается продажей кроватей, матрасов и аксессуаров для здорового сна. Обязательно ставьте лайк и напишите комментарий, что думаете об этом. Ты переехала в Португалию в 2011 да? Да, я переехала в Португалию вот в конце 2011 на самом деле, потому что я выиграла грант. Я даже не планировала, честно сказать, у меня не было такого желания переехать куда-то в другую страну, там там лучше жить, в поисках лучшей жизни и так далее. Я училась, и так как ты сказала, училась на эннязе то в принципе у меня всегда было желание больше получить опыт, там научиться говорить на другом языке, там особенно вот в Америку. Я подавалась на многие гранты, подавалась на фулбрайт несколько раз в америку то есть после того как я съездила в контре у меня было желание большое поехать учиться куда-то и тут вообще неожиданно подалась на на erasmus и когда можно было выбрать какую страну вы хотите там чаще всего все ездят в турку в финляндию в университет турку в финляндию mm -hmm. или например выбирают италию Болонью, и потому что там практически наверное, все все выбирают одни и те же университеты там большой как бы конкурс и мало кто выиграет естественно а тут я когда выбирала на самом деле там было по приоритету выберите я почему-то поставила португалию вот э, на тот момент с друзьями как как первую опцию да и вот э, мы выиграли этот грант и поехали просто потому что э, поехали нет на два года потому что это была магистрская программа на два года. И э, вообще специальность была очень интересная, так как я училась на Анязи, потом пошла на интеллектуальную собственность в Украине, то тут была специальность другая, это была компьютерная лингвистика. То есть это было уже немножко на программирование с языками. И э, был действительно классный очень опыт. Я училась в университете Альгарве, поэтому как бы на данный до да, в ФАРУ. Но как бы мой руководитель научный, он был тоже из Лиссабона, институт, институт супертехника, и, и даже у них там исследовательский центр, в котором я участвовала, в Инеск, который является частью, частью института супертехника. И в принципе, знаешь, я осталась, мне было интересно, мы занимались sentiment analysis, вот machine learning, как это, то есть natural language processing, это все что интересно, потому что, например, моя работа, там диссертация была связана даже с автоматическим распознанием иронии, и сарказма в соцсетях, в политическом дискурсе и как мы можем как бы машину, да, по большому счету, искусственный интеллект научить распознавать эту иронию и теги тоже соответствовать. И чем больше как бы эти хэштеги мы ставим, тем больше э, на самом деле этот искусственный интеллект учится, как распознавать. Или на тот момент еще Сири э, там, speech recognition, mm -hmm. это было что-то такое в 2011 году, это было что-то очень такое плохо работающее, да? Сегодня это уже работает хорошо, mm -hmm. когда ты спрашиваешь Google, куда мне поехать или что, он тебе уже нормально отвечает. Тогда этого не было, и мы вот занимались этим на самых истоках, учились, и это было классно. На самом деле за два года я успела влюбиться в Португалию. Это было достаточно, и в конечном счете, когда я защитилась, я решила остаться тут, потому что, в принципе, я нашла тут свою любовь. Потом впоследствии даже вышла замуж, и у меня родилась дочка. Это все было тоже не запланировано. То есть это не должно быть. Давайте, вот, вот так должно быть. Это все было абсолютно естественно. И потом я поняла, что действительно я должна остаться тут. Мы жили в Фару, в, в Альгарвен. И, как бы, в принципе, Альгарф имеет ограничение немножко, вот, знаешь, с родом деятельности, чем ты можешь заниматься. И вот тут вот у меня случилась небольшая такая адаптация, потому что мне нужно было адаптироваться, выучить язык хорошо, так как я училась на английском в университете, писала диссертацию на английском и все. То есть мне нужно было выучить язык, мне нужно было адаптироваться даже, знаешь, как бы чувствовать себя в своей тарелке с португальцем, потому что мой круг общения превратился в большей степени только э, только с португальцами. А парень да, муж, да, муж да, муж португалец, и естественно это был процесс. Это был период адаптации. Не могу сказать, что все это легко и просто, но как бы, я благодарна опыту, знаешь, и благодарна тому, что через что прошли, да, и как бы всегда двигаемся куда-то вперед. Я занималась разным видом деятельности в Альгарве, но чаще всего это было связано больше с туризмом, больше с маркетингом и продажами, с продажами недвижимости A-класса, очень высокого, да, там, это в золотом треугольнике, там, Кинта-Дула, Валидулобу, mm -hmm. Веламора. Потом, позже, у меня было всегда желание заняться ритейлом собственное. Я поэтому начала э, делать как хобби свои туфли. Э, я когда-то тебе, по-моему, даже писала, mm -hmm. помнишь, мы, э, да, предлагала тебе показать свой проект по туфлям. Волгарва. Э, да, Volgarve. То есть э, как? Я производила туфли на, на севере. Производила туфли на севере, но потом как бы мы проектировали, делали, делали, делали прототип, дизайн, технологию как бы характеристики и так далее потому что это все это наука большая сколько миллиметров ну, куда да, пойдет да. и я очень стал заниматься туфлями создала свой эм, такой хоппи ритейл да э, но поняла что мне не хватает опыта поняла что мне в этом нужно ну чего-то уже достичь что-то обозначить ну, узнать туда вот, да, сферы ритейла потому что это определенная ниша и э, тут опыт безумно важен и потом я был вот меня Согласили как бы заняться новым проектом и конечно это была невероятная возможность я безумно рада потому что мы начиная с идеи которая на самом деле даже была ну не особо сформирована мы потом впоследствии за рекордное количество времени смогли создать конечно не только благодаря мне но и благодаря большому количеству людей которые были вовлечены во все это смогли создать реально крутой проект который отличает вообще от любого, любого в, этой, в этой сфере. Я думаю, что мы будем как бы развиваться и расти. И цель сейчас на данный момент слив 8 единственный существовал вот а, только в, в Португалии, в Лиссабоне мы открыли первый пилот мы его протестировали это пилот не потому, что мы думали пойдем мы дальше или не пойдем, решение, что мы пойдем дальше, оно было уже, но а, мы должны были протестировать, мы должны были понять, насколько это как бы зайдет, где какие-то, может быть, какие-то детали, которые мы должны изменить мне выдалось честь открыть первый магазин в мире этого бренда который, я уверена, что будет действительно успешным, знаешь, и не только, не только даже там, в Португалии, не только вообще в Европе, но, может быть, станет мировым брендом. Магазин обычный уже на данный момент не работает. То есть digital приходит в магазин. И наша цель, чтобы не только наш физический магазин, наш шоу-рум был доступный, понятный, как бы клиент заходя, понял все, даже без продавца, что ему нужно купить и насколько классные, там, например, продукты, которые могут улучшить качество твоей жизни. Но также, чтобы он онлайн это сделал, чтобы его опыт онлайна тоже был максимально прост, максимально комфортен. И поэтому мы даже даем вот эти вот тесты, спрашиваем там и он выбирает например отвечая на вопросы мы можем дать четкий ответ что именно ему нужно как эксперта сна и позиционирование наше действительно как мы являемся слип экспертами то есть у нас есть бесплатные консультации даже по соцсетям то есть мы присутствуем да, и в соцсетях если нам кто-то в инстаграме напишет или в фейсбуке мы постоянно отвечаем у нас есть на фейсбуке запись например записаться на бесплатную консультацию со специалистом в области здорового сна, то есть с лип-экспертом. И они могут задать себе вопросы, что их беспокоит, что не так. Это наша SmartBet, то есть тут у нас присутствует приложение, и по приложению ты можешь как бы узнать твой реал-time-дайта, он тебе дает там твое сердцебиение, дыхание, сколько раз ты там, например, не знаю, ночью и так далее, и тому подобное. И он, в принципе, это твоя умная кровать, которая регистрирует все, все, что э, все, что у тебя как бы происходит да, за ночь. То вот. Он может регистрировать все мои данные и, например, синхронизировать его с чем-то, чтобы мой доктор знал об этом? Да, он может. То есть впоследствии как бы, у тебя есть, тут, вот, смотри, вот Real на данный момент у тебя 64 бит в минуту сердцебиения, сколько ты дышишь? Э, 18 да. вдохов в минуту. И сколько ты раз провернулся, например, вот, а развернись? Оно, разница 10, 10 секунд. Приблизительно а, через 10 секунд оно должно посчитать, когда ты переворачиваешься, сколько раз ты, например, да. полностью перевернулся, сколько раз ты как бы, просто бок. подерг э, да, в там, сторону, например. Да, тогда. я вижу один и четыре уже. Да. Вот, и на самом деле потом впоследствии, если ты, например, у тебя проблемы там, с дыханием, да, и ты храпишь э, сенсор понимаешь, что ты храпишь, и она поднимает очень медленно кровать на 7-8 градусов, для того, чтобы как бы, ты был в той позиции, чтобы перестал храпеть. Как ночью, только, пока да, сплю. Да, ночью, пока ты спишь. Когда ты а, потом перестаешь, например, да, или там, повернулся на бок, чаще всего мы начинаем храпеть, когда мы спим на, на, на спине. Вот. И когда ты повернулся на бок, например, перестал храпеть, а кровать потихоньку опускается сама. Поднимаются ноги. Да, поднимаются ноги, потому что это позиция Zero G, Zero Gravity, когда у тебя твои ноги выше, чем уровень сердца. Поэтому у тебя отлив, например, чаще всего, что мы, где мы работаем, там, предположим, даже если ты работаешь в офисе, или даже если ты работаешь стоя, например, там, в торговых центрах и так далее, ты э, все равно, э, у тебя отлив поток крови да. идет вниз. Э, данная позиция помогает тебе э, кровообращение у улучшить кровообращение, и в конечном счете ты отдыхаешь намного лучше. В данной позиции, например, отдохнув там 5-6 часов, ты будешь себя чувствовать как-то отдохнув полноценный 8 часов. В смысле, так спать это, можно? Да, так можно спать. Ты можешь это также использовать только, например, э, только вечером. Также есть функция массажа, есть функция массажа автоматическая там на 10-20-30 минут, э, и также э, интенсивность ага. ее ты можешь регулировать. И можешь поставить на данный, например, пульт память. Например, какая память, да. э, предположим, есть у тебя любимая позиция какая-либо, смотреть телевизор или еще. Ты, значит, можешь запомнить данную позицию тут на памяти 1, 2, 3 счет, даже там работая, например, смотря телевизор или работая за компьютером да, на данный момент У нас тут есть USB э, Вот тут для того, чтобы, знаешь, когда ты работаешь там за компьютером, чтобы тебе шнур натянуть от э, сам, самого... Э, от розетки? Да, от розетки э, Вот, ты можешь э, добавить сюда, тут есть два USB э, Вот, работать спокойно себе, завтракать и так далее и тому подобное То есть, конечно... We do make a знаешь, на самом деле это абсолютно э, то, что на данный момент на рынке в Португалии, да и вообще в Европе э, нет. Мама компании SLEV8 это российский бренд Toscona, который уже является на рынке уже более 30 лет. Вообще в этом году будет в сентябре 30 лет, э, у них, э, они, были, они создали э, бренд в 1990 году. И за этот период они с одного магазина выросли до безумной ритейл-седины практически в миллион, в, прошу прощения, в тысячу магазинов и уже присутствует во всех странах СНГ. И большая глобальная цель была сначала, что мы это Ascona сделаем мировым брендом. Потом последствия мы поняли, что, конечно, в Португалии Оскона как слово, как слоган не работает, и поэтому было принято решение, мы пришли к идее создать sleep 8. И после идеи Slip 8 уже немножко поменяли даже концепт. Но мы являемся сейчас Частью Аскона это, это часть большого холдинга, большого шведского холдинга, который называется Hilding Anders. Это одна из ведущих компаний в области здорового сна уже последние 120 лет. Казалось бы, мы создали такой, знаешь, стартап, да но при этом с помощью с помощью родителей скажем да. так вот действительно это это большая сильная поддержка производства у нас смешанная то есть у нас большое производство идет на в россии на самой большой фабрике в восточной европе по производству матрасов наши возможности там просто огромные мы там в день производим там 10 тысяч матрасов и да и, и неизвестно сколько подушек и так далее мы производим также для других бизнес-то бизнес, то есть B2B, мы делаем также некоторые матрасы для IKEA, мы также производим для других компаний. Вот. И, естественно, российская компания производит для нас, поэтому большинство как бы, продуктов, произведенным в России часть из них произведена, естественно, в Китае, да? вот, потому что там все, тоже фабрики производят. Но большинство моделей и вообще дизайна и так далее у нас идет из Америки, из Калифорнии. То, как, например, трансформируемое основание, о тебе рассказывала, или, например, вот матрас, который регулирует жесткость и так далее, это, это идет дизайн и идеи из Америки. Люди задумываются о качестве сна уже по после того, когда решают более такие э, приземленные что ли вопросы э, качества жизни, ну, например, угу. здоровая еда, то есть отказывается от кока-колы, макдональдса, потом, например, начинают делать зарядку, бегать, э, угу. вести более здоровый образ жизни в принципе. Качество сна, ну мне так кажется, угу. оно стоит на на высшей высшей ступеньки после вот этого всего. Угу. И например, даже вот мы с Алиной, ну хотя мы ведем здоровый образ жизни, но к качеству сна мы все равно еще присматриваем. Не пришли, да? да? не пришли. Но это важно очень. я об этом читал тоже во многих книгах. И давай ты меня попробуешь убедить что вот с этого надо начинать или хотя бы вот вместе с кока-колой Ну я согласна с тобой что э, действительно качество сна и вообще задумываться об этом вопросе ты начинаешь уже когда приходишь к осознанности и вообще о, о здоровом образе жизни и так далее мы начинаем задумываться только когда мы уже э, начинаем осознавать о том что наше здоровье оно не вечное что как бы э, нужно стараться вести здоровый образ жизни для того чтобы тебе э, было комфортно чтобы ты там проснулся у тебя не болел поэтому это происходит немножко позже в 18 лет тебе сложно задуматься о качестве сна до да? mm -hmm. или в 20 потому что на какой где-либо ты где ляжешь ты заснешь и проснешься mm -hmm. и, и все хорошо поэтому это действительно наш ну вот наш клиент это клиент осознанный это клиент который вот действительно ценит это как начать с того чтобы сначала задумываться о сне а потом уже задумываться там о кока-коле или же например занятий спортом это очень сложно вот как мы говорили это фундамент да все это фундамент и наша цель даже вот приход в португалию развитие вот бизнеса когда уже конкуренция достаточно агрессивная до да, настроены тут многие бренды которые существуют уже 100 лет 80 лет это вот европейский стиль который вот создались открылись когда-то там сто лет назад и они до сих пор и люди безусловно уже идут к ним если ты там выберешь там пикалин малофлекс или еще какие-то бренды тоже знаю сразу, ой, у них должен быть хороший матрас, потому что вот они уже 100 лет на рынке, да, качество, вот они вот 100 лет на рынке, люди им доверяют, безусловное такое доверие, и мы поняли, что есть еще куда, потому что наша цель, это изменить немного культуру, изменить культуру и сделать здоровый сон модным, как вот здоровый образ жизни, это модно, как заняться спортом, это модно сейчас, да, если раньше 80-х, все там, я не знаю, рок-н-ролл, кокаин и ну, так драки, далее, да, да и рок-н-ролл и секс и в 80-х это было нормально и все это делали да наша цель это сделать так чтобы это стало модным сейчас чтобы мы начинали говорить о сне это нелегко потому что люди как бы у нас есть знаешь немного такой наши родители об этом не задумывались мы тоже об этом не задумываемся да то есть мы приходим к этому постепенно но все больше и больше людей начинает задумываться об этом но к сожалению уже в сознательном возрасте, потому ну, что... после 35 или после да. 45, когда люди а, ощущают, да. что вот тут побаливает, да, да? когда тут побаливает, тут болит, тут что-то шея не так двигается и так далее, вот. Но мы пытаемся рассказать, что, например, предположим, почему даже инновация настолько важна у нас, во-первых, это будущее, да, умный дом, умный матрас, умные, умная кровать, умная подушка и так далее. Это то, что может привлечь молодежь на данный момент посмотреть и купить, О, действительно мне это нравится, да, там это интересно. И вот это вот интересно, они еще пока не почувствовали проблему, но они уже работают над тем, чтобы эта проблема не появилась. Когда раньше ты только пойдешь в магазин там матрасов и так далее, когда у тебя уже есть проблема. Слушай, нас будут смотреть в основном люди, которые хотят переехать угу. в Португалию или которые живут в Португалии. Как будучи в Португалии? привлечь такого инвестора или найти такую работу. Как вообще заняться таким вот родом бизнеса? Потому что в основном наши ребята занимаются малым бизнесом. Uh -huh. Открывают кафе, парикмахерские, салоны какие-то. Ну вот небольшие такие предприятия. Uh -huh. Как вот стать представителем такого большого бизнеса здесь в Португалии? Моя история э, банальна, очень банальна. На самом деле покажется, может быть, даже неправдой для кого-то. Вот. Но, знаешь, если меня спросить, что ты больше всего любишь делать в жизни? Я тебе отвечу, больше всего в жизни я люблю работать. Я, я, я, я не шучу, это правда. Больше всего в жизни я люблю работать. Мне э, как бы... Э, делай, делай все, что должен, и будь, что будет. И это принцип, которым я руководствовалась вообще везде и всегда. То есть я готова работать, э, была без выходных, без праздников, без каких-либо... Это потому что мне доставал удовольствие удовольствие именно процесс работы. На самом деле, абсолютно была невероятная встреча с основателем Асконы. Мы познакомились, и вот так родилась идея абсолютно натуральная образом просто потому что как бы в тех сферах в той в тех отраслях в которых я работала работала и давалась на все 100 не ожидая что ты получишь какой-то результат да то есть мы не делаем домой я скажу этому вот то, потому что он потом подумает вот это нет это просто нет можно повторить можно повторить мой, мой мой совет это работай как бы на все 100 выкладывайся полностью я тебе гарантирую на сто процентов что результат придет и то что ты делаешь это нужно любить даже если знаешь мы там я не знаю работаем на каких-то тяжелых работах потому что я тебе скажу что чтобы открыть этот магазин я прошла через все кругиада то есть это мы создали это первый магазин бренда мирового мы э, занимались этикетками мы занимались логистикой мы занимались международными перевозками занимались растоможкой, занимались пакетированием занимались всеми требованиями евросоюза что необходимо чтобы должно появиться на этой этикетке, начиная от того, что я красила потолок, мыла полы, все, все, что только нужно было, я как бы, я, я жила тут. Я занимаюсь только своей, своей частью, это Португалия. Потом, впоследствии, как только мы открыли в Португалии, также у нас появились как бы развитие, уже финальное решение о том, что будут развиваться на другие страны, после того, как мы сделали первый пилот, что это удачный бизнес, да? поэтому другие страны руководят другие люди. У нас существует прям очень классный подбор подушек. Ну, с нашей точки зрения мы изучаем какой тебе длины, значит, плечо для того, чтобы понять и как ты любишь спать, если ты любишь спать на животе, на спине, на боку, какой тебе размер плеча и таким образом мы тебе выбираем размер да? подушки. Давай сейчас выберем. Давай. Так, вот. так подхожу. Значит, у тебя, что, 20 сантиметров? Да. Нет, 19. 19. Я люблю спать на боку. 19 на боку. Значит, тебе предполагаемую М. Размер М. Размер М, видишь, у тебя у нас это S. Например, это М. И тут нужно посмотреть. Вот. И, это, да? Да. Ну и, если честно, я люблю спать на, на низкой подушке. Вот, на, на я да. Любишь на низкой подушке спать? Ну, вот мы можем, например... А, Барига Парасима. Можем... Это не мой вариант, Борига Парасима. Тво да? Твой вариант? Дуладу. Да. Дуладу, например, я тебе могла бы предложить. Да, а, в принципе, многие... Вот попробуй эту эльку. Она, на самом деле, не очень жесткая. Может быть, она подойдет. Убирай, э, Можно прямо Провать? лечь? Да, вот так вот я люблю спать, вот так вот. Но раз ты кладешь ру руку под, да. под подушку, то действительно тебе тогда нужна немножко поменьше Я вот так вот сплю всегда. Я здесь остаюсь. У нас есть Smart Pillow, она стоит 200 евро, 199 и она тоже работает благодаря приложению. То есть она дает тебе отчет, сколько ты спал, какой, какой у тебя был сон, глубокий, неглубокий, когда ты просыпался ночью, и потом он тебе дает, сколько процентов за ночь ты проспал в средней как бы, сне, сколько в глубоком сне, сколько раз ты просыпался, были ли у тебя, например, остановки дыхания, апнея, и он регистрирует для того, чтобы ты Потом впоследствии вот в этих в конце мы даем советы определенные и человек или прочитав советы, или, например, обратился к доктору, если, предположим, там задержка дыхания происходит на постоянной основе. Инвестиция, например, угу. в здоровый образ жизни, она не такая существенная, как здоровый сон. Угу. А, с какого, ну, мне так кажется. То есть бегать ты можешь бесплатно. Тут задача только заставить себя выйти на улицу и побежать. Да. А спать бесплатно, качественно нельзя. Надо... Надо купить что-то да. Да, надо что-то покупать. Даже если ты, например, кушаешь, да, здоровую пищу, она как бы тоже, ну, в принципе, есть разные примеры, есть и, и нездоровая пища, дорогая, да. Но чаще всего говорят, что если это органик, и так далее, она подороже стоит. То же самое, там, например, ты пойдешь в тренажерный зал, ты платишь постоянно, и ты не чувствуешь вот этого большого, огромного объема, да, оплаты. На данный момент как бы ритейл сейчас адаптируется. И то, что ритейл, планируют сделать с этим и вообще, что является будущим? Это, наверное, все-таки там рентинг Это то, что ты можешь взять себе это на прокат. Ты берешь себе матрас и ты потом посещению э, платишь ежемесячно за этот матрас, как ты берешь на прокат себе машину и так далее, платишь ежемесячно за этот матрас. Ты не ощущаешь вот этих денег. Потом прошло время X, ты понимаешь, что этот матрас уже можно бы заменить на более лучшую модель, знаешь, э, да там и теперь уже умный матрас не только э, не только там Проверяют и делают аналитику, диагностику твоего качества сна, но при этом еще там я не знаю с тобой разговаривает. Кстати, я вот тебе не показала, но наша умная кровать, она еще по микрофону можно с ней через Алексу поговорить и позицию меняет, она тоже путем голосовых. Круто. команд. На данный момент, например, мы не можем предложить пока а, этот furniture рейтинг, потому что мы сейчас развиваем сеть, и это наши идеи, это наши планы. Когда это произойдет сегодня или, например, через год, пока мы не можем сказать. Но это вот то, что может улучшить и, и дать такой человеку там, в 20 лет понять, хорошо, я буду платить 30 евро в месяц за свой матрас, точно так же, как я плачу 30 евро в месяц за за, за спортзал После того, как мы выбираем правильную подушку mm -hmm. мы переходим к выбору матраса так как иногда знаешь люди покупают матрас предположим вложили в него очень много денег и говорят mm -hmm. там типа я прям вот купил себе матрас за 2000 евро, и я вообще просыпаюсь, у меня болит шея, у меня болит то, у меня болит все. Мы всегда говорим, что, во-первых, происходит адаптация, да. да, у тебя есть определенный период, когда твое тело адаптируется. Даже если ты привык спать неправильно, ты привык к тому, что спишь неправильно. И у тебя уже все оно перекручено, естественно, после того, как ты меняешь на более комфортный матрас, ты, естественно, как бы должен к нему привыкнуть. Но иногда даже проблема в подушке, потому что люди заботятся о том, чтобы там купить Матрас, но забывают о подушке. И они работают вместе. В принципе, хорошая подушка это уже 50% успеха. Ну, так. если, например, спортзал сразу э, дает понятный будущий результат, например, у тебя будут кубики, там бицепсы, девушки uh -huh. тебя будут любить, там, или парни наоборот будут больше внимания обращать, что дает здоровый сон? Ну, ты мы вроде бы и так все спим. Ну, конечно, мы, все, мы все спим, но как бы, как мы спим, от этого зависит то, как мы бодрствуем а, в течение дня, да, и что мы успеваем, что мы делаем. Чаще всего люди просыпаются, там, я не знаю, с, а, уставшие уже, у них уже что-то там, а, даже те, те, у кого ничего не болит, они могут просыпаться, с, и как будто не спали всю ночь, да, или как будто вот иногда говорят, там, меня там трамвай переехал и да. так далее, то есть такое какое-то ощущение. У тебя есть Естественно, нету, нет такого настроения, когда ты пробуждаешься. Естественно, ты сразу, по истечении дней, когда ты просыпаешься на хорошем матрасе, то ты, у тебя присутствует намного больше энергии для того, чтобы заниматься другими вещами. То есть это фундамент того, как мы потом можем добиваться успеха. Вот то, чем мы занимаемся, это пытаемся объяснить нашему клиенту, нашим гостям то, что… Действительно это важно. Знаешь, uh -huh. я когда э, начал задумываться о uh -huh. сне, я о нем думаю какое-то уже время. Uh -huh. В одно время я принял решение отказаться от ужина. То есть я uh -huh. не ем после шести, ну после семи уже давно не ем. Uh -huh. После шести вот какое-то время начал не есть. И это значительно улучшило мое качество сна. Например, в Португалии народ... Э, Ужинает там, в 9-10 в и угу. идет ложиться спать с полным животом, ну, блин, какое качество сна. Есть, чувак, тут сначала ну как бы да -да. подвинь чуть-чуть свой прием пищи, и у тебя уже сразу там, на 70% улучшится качество сна. А следующие 30% ты можешь догнать, например, там, умной кроватью, таким матрасом, вот этим вот всем. Я согласна с тобой, на самом деле это, это важно. Что мы делаем с нашей стороны, что будем, что будем внедрять очень сильно, это так называемые ритуалы сна. То есть ритуалы сна, когда ты можешь купить коробочку, где у тебя находится, например, рекомендации, что тебе нужно делать перед сном. Ритуалы сна, они меняются. Если мы говорим о летнем времени, а о зимнем, они должны быть разные. Если нам зимой холодно, то, скорее всего, мы там примем теплый душ, там, не знаю, включим какую-то расслабляющую музыку, закроем шторы, то летом, возможно, это будут охлаждающие там, чай, расслабляющие и так далее. Они меняются, но мы настроены на то, и у нас это уже есть как бы в ассортименте сейчас, в разработке, то, что у нас будут определенные слип-боксы, которые человек может купить и прям вот иметь свой ритуал. Даже помимо этого, мы хотим идти в ногу со временем, мы даже можем рекомендовать определенные плейлисты в в Spotify, да, где человек может послушать именно вот эту определенную музыку, которую мы рекомендуем. Это у нас есть, например, вот в той... Эм бум на будильнике, который понимает фазу твоего сна и пробуждает тебя медленно. Это по большому счету тоже колонка, где через приложение ты можешь выбрать определенные звуки, которые тебе помогают настроиться, расслабиться и так далее. Это аромалампа на самом деле, которая ты можешь менять разные запахи. Также она работает как колонка. Mm -hmm. Ты можешь ее использовать как... Сейчас посмотрю к колонкам и помимо этого, это твой умный будильник, он понимает, что ты спишь у тебя глубокий сон на данный момент, и из-за того, что у тебя глубокий сон, он начнет тебя будить более э, медленно с такой музыкой, знаешь, более спокойно, и потом увеличивает громкость. А как он будет знать, что у меня именно сейчас фаза глубокого сна? Он будет знать, потому что он работает вместе с тем же приложением, которое на подушке, и оно понимает, что. Ну то что... есть он сам есть... без подушки не работает? Он, он без подушки работает, он просто использует одну тоже приложение, поэтому он понимает на самом деле, когда у тебя э, фаза глубокого сна, начинает тебя будить больше э, с, потихоньку понимаешь? касательно еды португальцев э, э, в 9-10 в часов ужин то это конечно в принципе у них э, это религия да, это то же самое mm -hmm. как и кофе вот они любят хорошо поесть любят хорошо поспать любят хорошо любят наслаждаться жизнью на самом деле они очень интересны вот я не знаю какое у тебя мнение тут много полемики да, и за и против иногда мы там не понимаем потому что мы более быстрые потому что мы там думаем быстренько и двигаемся и что-то делаем делать то, что должно, быть что будет, да? И мы всегда вот идем вперед. Португалец нет, он сначала сядет, подумает тогда. Но вот у них вот есть вот это вот наслаждение жизнью, которое иногда у нас как бы вот не присутствует. У нас нет. Вот, да, и во многом вот думаю, что ты тоже, наверное, почувствовал вот за эти пять лет, пока ты тут mm. находишься, да, вот чему-то у них научился, Конечно. и уже твой менталитет, он уже какой-то вот, да, да. Ну, скажем так гибридный да, а, да. он уже не тот но но не их и на самом деле ты взял самое лучшее вот вот это вот качество их жизни важность да может быть даже задумываться о сне начал потому что как бы вот понял например что иногда нужно остановиться и иногда нужно посмотреть вокруг да и как бы реально там подумать реально, а я, а я должен думать о себе о своем здоровье и так далее и тому подобное а к сожалению например вот и сейчас тоже меняется, наверное, в Украине, вот, в России, в славянских странах, да, постсоветского пространства. Возможно, меняется. Я не знаю, потому что я там не нахожусь. Но сейчас, мне кажется, что как раз это вот происходит, это изменение, прямо сейчас происходит. Одной из самых таких сложностей, которые я ощутила, это найти прям правильных людей. Потому что вот мой шеф когда-то сказал, что найти правильного человека, это как нанять человека на работу, это как мини-свадьба поэтому тут прям очень сложно очень очень страшно ошибиться очень ты не понимаешь насколько какой потенциал у людей как они могут у тебя есть у тебя ты должен столько обо всем задуматься это нелегкий процесс и поэтому наши особенно в этом в этом бизнесе Люди, конечно, у них большая ротация, они меняются, потому что тот, кто сегодня продает, сегодня работает тут, завтра пошел в ЗАР, послезавтра пошел еще куда-то и так далее. И мы не хотим таких людей, мы хотим, чтобы люди оставались с нами, потому что продукт достаточно специфичный, продукт достаточно, как бы ты должен много об этом знать, ты должен показать свою экспертность, поэтому мы называем себя специалистами вот sleep-эксперты. Мы хотим, чтобы к нам приходили люди, которые впоследствии полюбят бренд которые захотят, значит, работать и будут это делать с удовольствием. Как этого добиться? Это только методом проб и ошибок. Возможно, даже кто-то, кто, кто вот, например, увидит это видео, возможно, кто-то себя синдетицирует, кому-то это нравится, знаешь. Это нужно, нужно найти человека, который действительно, кому это нравится. И кому нравится вопрос здорового сна, кто действительно честно интересуется этим, у кого, может быть, когда-то эта проблема встала, и кто решил для себя этот вопрос и понимает важность этого процесса. Поэтому мы всем открываем руки и говорим «добро пожаловать». На самом деле в начале это была, команда была «я и я», да. то есть и больше никого. И, конечно, это нелегко, ну, как бы я имею в виду вот на передовой в Португалии, конечно, чтобы мне пришел продукт, кто-то должен был делать это на производстве, да, чтобы как только я отправляла какие-то необходимые требования пойти к кто-то должен был их печатать на производстве э, и так далее естественно за, за мной стоит безумное количество людей и даже идея например э, там, касательно брендинга касательно э, как мы это будем это это как бы результат фрукт общей работы глобальной да но если на передовой мы говорим и кто например отвечает именно за данный за да, за данную зону то да я отвечаю за португалию и сейчас мы уже начинаем немножко расти потому что мы открылись в декабре начале декабря прошлого года мы попали немножко на рождество что было тоже позитивно потому что во время рождества да тут большое количество людей нас заметили нас увидели многие даже уже даже бренды конкуренты уже немножко даже отреагировали на наше появление на рынке но потом с коронавирусом и так далее то есть мы еще достаточно молодые до закрытия магазинов до закрытия торговых центров мы работали всего лишь два с половиной месяца то есть это практически ничего до да, для бренда за два с половиной Месяц и сейчас мы открыли наши двери только 15 июня и работаем в вот следующие две недели только но за этот период и э, мы уже смогли добиться прям очень хороших результатов мы растем мы показываем хорошие показатели мы выросли например э, учитывая даже что не было рассрочки не было возможности клиенту да там взять кредит и так далее логистика это это очень важно вот со всеми этими проблемами мы могли вырасти с первого на второй месяц уже около 30 процентов, со второго на третий мы выросли около, по-моему, 48 процентов. Мы смогли увеличить средний чек на 68-67 процентов. Мы как бы росли, потому что первый, первый месяц мы продавали только подушки, нас еще люди не знали, всем было страшно, а выберу ли я матрас, а почему я должен выбирать этот, если там какой-то бренд, который существует уже сто лет, да. он лучше я пойду туда, и потом Люди, купив наши подушки, купив наши а, небольшие предметы, уже поняли, что есть смысл к нам возвращаться. И вот мы вот так тут потихоньку идем уверенно к своей цели. А вот, например, если мы говорим специфически о Португалии, ортопедическая решетка – это не очень распространенная, как бы тип основания. На самом деле это редко когда вот так он, мы да? находим ортопедическая решетка достаточно важная, потому что если мы спим на вот такой как у них называется саме она не совсем хорошо для здоровья а также матрас не дышит то есть если матрас не дышит а у нас выделяется влага она должна куда-то выходить то есть эти ортопедические решетки не распространены в Португалии? Не очень распространены в Португалии. Ты можешь найти места, где ты можешь купить, но это не, а, не каждый магазин, где ты найдешь. Далеко у меня не каждый. решетка, я, да? у меня кровать и киевская. Да? Да. Ну да. и киевская кровать, на самом деле, у них, да, есть решетки ортопедические, вот именно потому, что, скорее всего, это не португальский. Если ты зайдешь, например, в в более э, такие португальские магазины, или даже в Colunex, кто занимается, то у них этого нет. Если кто-то посмотрит это видео и ему близка эта тема, и он хочет работать да. в такой компании, он может с тобой связаться. А твои контакты мы оставим под да, видео. Обязательно. Да, обязательно сейчас работают все португальцы, насколько я слышу. У нас есть одна девочка русскоговорящая с Украины. Она работает с нами уже с самого начала, с самого открытия. Это единственная на данный момент русскоговорящая девочка. Все остальные португальцы но у нас с Бразилии есть, кто работает. У нас есть португальцы. У нас команда, она как бы меняется, но уже есть, например, из... учитывая то, что мы работаем там 6 месяцев вместе с пандемией уже есть люди начинает формироваться то ядро, uh -huh. которое необходимо. Как вы работаете с персоналом в части там, мотивации, в части, возможно, увольнений, uh -huh. потому что в Португалии, ну те, кто uh -huh. будут смотреть это видео, может быть, предприниматели, бизнесмены, они слышат, ну как и я слышал, что uh -huh. в Южной Европе права сотрудников более защищены, чем в Америке, чем в Британии, чем в России, в Украине. А ты не да. можешь просто попрощаться с человеком. То есть есть компенсационный пакет, который ты должен выплатить. Ну, то есть вот такие моменты, но за 6 месяцев, наверное, нет смысла это обсуждать. Да, ну, как бы у нас уже был опыт, когда мы поняли, например, на экспериментальном периоде, что мы не можем продолжать с человеком, и был опыт, наоборот, другой, когда мы, в принципе, не поняли этого, и потом в течение 6 месяцев остались с человеком и поняли, что он, как бы, действительно, ну, не помогает развитию компании, не, не чувствует бренд точно так же, mm -hmm. потому что продажа, конечно, у нас есть, у нас есть планы, которые мы должны выполнять, но при этом а, это не только планы, это как бы вот заинтересованность, знание продукта, да, общение, soft skills, как мы общаемся с клиентом, как мы можем донести клиенту то или иное, э, тот, тот или иной продукт, мы делаем домашнюю работу нашу, да, и мы предоставляем хороший качественный продукт, который люди действительно будут пользоваться годами и так далее. А работа продавца только, значит, помочь и э, реализовать данный продукт. Я согласна, что что есть большой пакет, да, вот защиты прав, когда мы даем контракт и так далее, да, это не это не так легко, это большой расход. Мы, на самом деле, знаешь, прошли все варианты. Сначала мы подумали, что мы можем использовать агентство по HR. Поняли, что, естественно, это достаточно... Они не вникают в твою проблему. Никто не знает твой продукт лучше, чем ты сам. Никто не знает твой бизнес лучше, чем ты сам. Потом у нас был период, когда мы назначали интервью. Это у меня были, когда я назначала 10 интервью с португальцами, и мне ни один не приходил. За целый... Ну вот, за 10 интервью ни один не пришел на интервью. А, набирал я, просто, я, просто, я, вот. я набирала, проверяла, значит, CV, но CV тоже могут быть поддельными, а, да, CV тоже могут быть неправильные. И ты договариваешься с человеком, а он просто не появляется. Сейчас мы перешли на немножко другую политику. И сейчас мы начинаем, сначала мы просматриваем CV, потом мы приглашаем их на групповое интервью. В этом групповом интервью мы делаем психоматические тесты даже, М -м -м. мы даже проверяем, как бы, насколько человек с точки точки зрения вот каких-то принципов своих психологии продажи и не только продажи а личных качеств и так далее после этих психоматических тестов мы им даем описание какого-либо продукта и просим их поработать немножко в brainstorming с командами сразу посмотреть как они между собой работают и значит чтобы они мне продали данный продукт чтобы они меня убедили и после этого мы выбираем уже костяк и когда мы выбираем уже определенных людей то тогда мы им даем действительно очень глобальный такой э, тренинг, потому что очень-очень много деталей. Я, например, э, постоянно делаю секретного клиента, я постоянно э, хожу по конкуренции, постоянно, они меня, наверное, уже ты? знают, да, э, я ну и, да. и заставляю всех своих сотрудников, мы очень сильно занимаемся также конкуренцией. И вот я захожу, например, в магазин и говорю, скажите мне, пожалуйста, вот этот матрас и другой, чем отличается, а вот этот жесткий, этот мягкий, и все, что они мне могут сказать. Мне недостаточно, чтобы мой сотрудник сказал клиенту, что этот жесткий матрас, что этот мягкий. Да, так, после, сон, а не продал, да. поэтому мы должны быть экспертами. И на данный момент могу тебе сказать, что мы действительно хоть и на рынке такое количество, малое количество времени, мы действительно являемся экспертами, потому что сегодня спросишь любого из моих сотрудников, чем, чем отличается один или другой, они тебе смогут рассказать, а в большинстве других магазинов, к сожалению, нет. Данное дело, чем оно интересно на самом деле? Знаешь, часто мы говорим о том, что э, там, у девушки всегда ей холодно, э, парни всегда да. <с> всегда тепло. Блин, мы сегодня Женька об этом говорили. <с> всегда тепло <с> и так далее. И в общем мы нашли решение на данный. Этот материал с этой стороны это outlast, значит с этой стороны, например, если, если спит парень, он, значит ему прохладнее. Девушки в желтый э, материал он более теплый, другая начинка абсолютно. И вы при этом спите под одним одеялом. И Вопрос того, что уже некомфортно спать под одним одеялом, он как бы может быть решен. И гармония в семье. Да, и гармония в семье. И на самом деле мы делаем еще таким образом. Знаешь, часто тоже а, у ноги людей мерзнут, ноги да? мерзнут, а, например, э, вверху они предпочитают, э, предпочитают значит, более прохладу. Э, тоже может перевернуть так, Круто. и при этом работает он Властная с двух а размеры они стандартные? Размеры у нас есть разные. У нас есть одинарных, двойных, например, это на кровать 140 на 200 приблизительно, потому что небольшого размера у нас есть, естественно, побольше. На... Ну, я имею в виду, mm -hmm. пододеяльных в IKEA можно купить? Да, конечно, конечно, мы работаем с европейскими стандартами. Слушай, у тебя такой подход, ну, вот, я вот, то, что ты говоришь, я это все встречал в банке, когда я работал в Киеве. Но это большая структура, там, Несколько тысяч человек работает, там европейский опыт, группа большая, знаешь, и вот эти корпоративные такие стандарты, они внедряются с головы угу. с главного офиса где-то в Европе, вот просто приезжают и говорят, надо делать вот, анализ сотрудников на этапе приема персонала, надо делать тренинги, надо делать тайного покупателя, надо делать это, третье, десятое. Вот. Конечно. но ну, ты э... просто вот мне все говоришь, я в шоке. Как ты, ну, как ты сама к этому всему пришла или как это вообще Ну, ты знаешь, это, это не только, естественно, моя заслуга, а, учитывая, например, наши стандарты, наши стандарты и качества и так далее. Это все благодаря а, компании мамы. Материнская прото, компания. Да, материнская компания, которая действительно а, задает стандарт, да. Но если ты говоришь именно о выборе персонала или о подборе, например, локаций, а, например, на магазин и так далее это то что никакая ну, компа компания мама не может к сожалению да. тебе в этом помочь тут есть культурные особенности тут есть менталитет тут есть такое количество всяких вот подводных камней что только человек который находится тут уже определенное время и вращается да, живет в этом во всем уже может как бы понять а помнишь э -э -э, с чего все начиналось ну именно вот работа я сказали на тебе вот там Тысяча евро или пять тысяч евро в месяц, ага. твоя зарплата, занимайся. Мы хотим открыться через полгода, чтобы пошли первые клиенты. Что делать? Да, очень сложно с чего-то начать. На самом деле, когда у тебя есть список, безумный список, что тебе нужно сделать и того, и какой тебе нужно получить результат, когда ты садишься и с чего тебя начать, это это безумно сложно. Да, естественно, был определенный план. Мы начали с того, чтобы что мы просчитали все. Естественно, у нас есть и бизнес-план, и бюджет, и и так далее и распределение кэш-флоу и всего остального, то есть это достаточно глобальная серьезная работа. И потом стали определять пункты, зоны, которые, как бы, что нам нужно сделать для этого. Самым сложным моментом для меня, могу сказать честно, это было продать вот несуществующий бренд, например, торговому центру, например, получить какой-то какую-то площадку для для первого магазина потому что ты приходишь и ты говоришь здравствуйте меня зовут катя я вот мы открываем вот данный бренд что вот он такой интересный они смотрят а кто вы что вы торговый центр он как бы переживает не только за за то что как бы что вы во первых должны приносить это потенциальный бренд до да, что вы должны приносить доход потому что в торговых центрах есть фиксированная ставка есть перемены и цель, конечно, дойти до переменной, платить процент от своих продаж. Естественно, они хотят людей, которые, которые будут развиваться, бренды, которые будут развиваться, чтобы получать как можно больше дохода с данного бренда, с данного магазина. И помимо этого, например, у, уже большое количество есть других магазинов. Вот, например, в данном торговом центре есть еще один магазин, один магазин матрасов внизу. То есть почему тебе нужно объяснить, что ты лучше их, почему им нужно взять в и это, да. и это и это и эта задача не из легких потому что нет примера никакого ты открываешь первый магазин ты не открываешь 25 ты не открываешь 2 не открываешь 3, ты открываешь первый и конечно это было самым сложным и э, это встречи со всеми и просто продажи вот действительно э, знаешь объяснить человеку не имея ничего о том насколько вы класса вот сегодня я тебя провела экскурсию и показала тебе уже на реальном а, предмете ты можешь его почувствовать да. можешь его потрогать ты можешь посмотреть насколько как бы тут стоимость есть до да, важно для качества жизни там и make a difference да вот действительно отличает от других брендов что ты можешь выбрать а там не было этого всего и вот убедить их было конечно нелегко. при этом ты должен сэкономить каждую копейку mm -hmm. и нам нужно если естественно мы не готовы тратить деньги даже если это большие инвестиции да мы не готовы тратить деньги просто так тратить мы готовы тратить деньги которые обоснованы как это все организовать на первом этапе я почему спрашивал с чего всего с чего начинать потому что у меня бы разбежались глаза у меня тоже разбежались глаза и я тебе э, абсолютно понимаю я уверена что все кто посмотрит это видео тоже скажут, что это все легко сделать когда у тебя есть инвестиция, когда у тебя типа нет инвестиций самому нифига ничего не добьешься да в этом есть зерно правды конечно так сказать помощь всегда важна, но э, очень важно остановиться иногда и просто даже не думать о том с чего ты начнешь не планировать вот так тут вот. это первое это второй это тридцатое возьми за один конец потяни да. веревочку хотя бы за один конец не думая о том что будет первым что вторым что это давай это. у меня знаешь есть э, такая такое планирование, делишь лист на 4, на 4 части. Значит, срочное и важное, да. срочное и неважное, неважное но срочное, несрочное и ненужное, и, и, и, и, неважное. и неважное и так далее. И вот как бы то, что у тебя там происходит, про вот сейчас нужно, все горит, все бежим, и так, вот тогда тебе нужно действовать. И вот с этого, наверное, стоит начать. А потом уже дальше как-то посмотрим, как оно это. Хотя, впоследствии происходит, конечно, понимание, вот фундамента. Мы все делаем ошибки. Самые глобальные моменты, например, в бизнесе ритейла могу сказать, что это, э, это продукт, качество продукта потому что какой бы у тебя продавец не был мы не обманываем клиента мы хотим чтобы продукт продукт который клиент получал уверен быть в качестве данного продукта это качество продукта и это логистика логистика это такая огромная машина которая имеет большое количество правил если у тебя товар приехал он поврежден если у тебя неправильные этикетки если ты его не растаможил так далее вот это вот самые такие очень важные где нужна квалификация Например, вот я могу сказать, там, да, ПНЛ, какие-либо еще финансовые там, бюджеты и так далее, это полбеды по сравнению с логистикой, потому что там действительно тебе нужно понимать всю эту структуру, перелопатить безумное количество литературы, для того, чтобы понять, что тебе нужно сделать. У нас есть адвокат, да, который помогает там, с какими-то моментами, но могу сказать, что даже вот квалификация с нормального адвоката в Португалии, если ты у него спросишь, какие требования Евросоюза по электроприборам, какие должны значки появляться на этикетке, он тебе не скажет. Ну, да. вот. ну, да. у специализация, как и Да, и как бы знаешь, а потом чаще всего ты сталкиваешься вот с этим, с этой отраслью. За каждую, за каждую телефонный звонок ты платишь деньги, да. за, каждый, за каждый час ты платишь деньги. Потом ты уже приходишь, сначала ты потратил немножко, потом ты понимаешь, реально так, надо, наверное, сесть самому, вот сайт Евросоюза, вот, значит, есть, типа, директивы, требования, и надо как-то потихоньку вот так тут их читать, чтобы вообще что-либо как бы пошло даже хорошо, тебе нужно самому сначала это проделать. Растаможить машину, привезти груз, проверить этикетки, даже продавать. Первые несколько недель я могу сказать, что я одевала со всеми, со всеми синие футболки, синие long sleeves, да, вот, и и абсолютно со всеми становилась и торговала для того, чтобы мы сделали первые продажи, для того, чтобы мы смогли и хоть у меня там было безумное количество там, я не знаю, лицензии потом, я не знаю, санэпидемстанции да, безопасность гигиена на работе всякие, безумное количество, например, вот кредитования ты должен сдать экзамен для Банка Португалии, чтобы ты мог быть посредником между финансовой организацией и клиентам, которые ты можешь их свести, ты должен вообще получить на это лицензию, которая выходит там 5-6 месяцев, и ты должен пройти онлайн-курс, ты должен э, просидеть там по 40, 40 часов этого онлайн-курса, ты должен потом сдать э, онлайн, потом должен лично пойти туда, сдать, сдать письменно при них и так далее и тому подобное. То есть это большое. Но э, становилась работала я как со всеми, со всеми абсолютно. Это очки Пегаси? попробуй? Да, конечно. А у тебя светотерапия, на самом деле он помогает тебе адаптировать твои гормоны, мелатонина и санатонина, которым, мелатонина вечером, санатонина утром, чтобы помогает тебе просыпаться. Мелатонина, когда мы начинаем чувствовать свет, искусственное освещение, мы автоматически как бы хотим уже лечь спать. спать да. Да. И вот это, эти очки, они тебе помогают адаптировать и дают тебе заряд энергии, и при этом как бы легкость также многие покупают на jet lag, те, кто например, много путешествует да. и так далее, разница во времени, используя эти, то же самое, вот как ты сегодня, когда мы с тобой виделись, сказал, что когда мы ходим на океан один раз, ничего нам не делать. Если да. мы используем данные очки постоянно, то тогда они, естественно, как бы делают нам большую разницу э, в качестве нашей жизни, там, в, э, в том, что даже, может быть, мы можем избежать у кого-то гипертония, пить несколько часов наших кофе с утра, да? То есть, То есть, когда я проснулся, я должен надеть эти очки да. и быть в них какое-то время. А, какое-то время, приблизительно около 30 минут. Угу. Вот, ты можешь делать все свои дела. Ну, да. На самом деле, даже используя там, голубой экран, да, используя, там гаджеты и так далее, ты можешь как бы все, что тебе нужно, ты занимаешься. В течение 30 минут. Вечером тоже желательно их надевать, в течение 30 минут, до того, как ты уходишь в, в сон, как бы засыпаешь, да, потому что он тебе адаптирует вот эти вот гормоны, и у тебя это больше сбалансировано. А природа сама это не регулирует? Ну, ну, в смысле, природа, если она хочет сбалансировать и да. тебя уложить уже спать, то зачем ей мешать? Нет, конечно, но бывают, знаешь, разные ситуации, когда тебе надо бодрствовать. Когда тебе нужно бодрствовать дольше или когда тебе нужно быстро проснуться, потому что у тебя, естественно, там нет возможности нет возможности просто вот отдыхать. То есть этот зеленый зеленый свет свет да. этот он на что-то влияет, он да? влияет да? Да. Класс. На но у тебя же нет образования экономического финансового марк в сфере маркетинга как ты вот лингвист и взяла и составляешь пенели бизнес-планы Ведешь переговоры, думаешь о маркетинге? На самом деле, это, знаешь, было бы желание, способ найдется. Вот. Как бы это, было, это было естественно. Мне когда сказали, вот, сделай, например, ПНЛ и так далее. Естественно, я не профессионал в этом, но я научилась. Вот то, что ты рассказывала еще про свой такой вот небольшой опыт, как хобби, про свои туфли, мне помог в этом плане очень сильно. Потому что я прошла путь. Он не был таким, потому что я в конечном счете не открыла магазин на данный момент, это на стенд-бай. Но я прошла все это, я сделала сама для себя P&L, я сделала бизнес-план, я сделала расчеты и так далее. Когда я делала уже это для Sleep 8, я уже делала, имея как бы за плечами вот то, что я сама для себя делала. И то, что я делала, я как бы делала просто так для хобби, потому что вот у меня была вера в то, что э, туфли когда-либо мои ззу, я их назвала, когда-нибудь действительно будут успешными. Я работала с разными фабриками в Португалии на севере, те, кто производят, и мы делали прям очень интересные. Но там я столкнулась с проблемой, которая очевидна. Это проблема объемов. И когда ты начинаешь свой маленький бизнес, вот то, что людям очень тяжело, и я понимаю, как бы, насколько сложно иногда, вот, а вот почему я могу, как я смогу, потому что ты сталкиваешься с реальностью, сначала у тебя есть идея, ты этой идеей горишь, а потом, когда ты сделал это все, посчитал, и когда уже посчитал, ты понял, что по объемам ты не выходишь, и чем меньше ты делаешь, тем дороже тебе выходит там, эта пара туфлей и так далее, и ты не можешь работать на ней, и поэтому тебе выбраться вот с этой вот ямы, карабкаться очень сложно. Мой совет всем, это что все-таки не останавливаться и куда-то идти куда-нибудь придешь иногда бывает так что твоя там идея тебя приведет абсолютно к другой идее Согласен. как например в моем случае мы с тобой а, из Украины, и мы понимаем, что у кого маленькая квартира, у кого, например, небольшое пространство Данный, данный диван имеет полностью пружинный блок То есть это абсолютно заменяет тебе матрас Можно разложить для да, гостей, да? Да, например? можно разложить для гостей И, и он метр пятьдесят в ширину выходит Но все, что там в начинке, это полностью пружинный блок из 150 пружин Но он чем-то уникален? чем он, он уникален, отличается он, от уникален тем, а, он уникален тем, что в икее у тебя просто пролон, например, в диване, и ты в посещении времени, если спишь каждый день, у тебя, естественно, качество сна, ты просыпаешься разбитым после того, как ты поспал на диване. Особенно, если ты привык спать на матрасе, и ты, например, вот попробуй а, там, сходить в гости и так далее, останешься на диване один-два дня, ты уже чувствуешь себя некомфортно. А, Это тебя заменяет полностью кровать, заменяет тебя полноценный матрас. То есть, а, даже твои гости, да, или даже там ты в случае, если у тебя есть там квартира, студия или еще что-то, тебе уже дает не только как бы приличный вид, да, что это диван, но также это полноценная кровать, на которой ты можешь спать в течение 10 лет, лет без проблем абсолютно. Не было ли у тебя такого впечатления, когда ты приехал сюда, что как-то а, прям даже оказался как в прошлом немножко. Да. да. Оказался как в технологичном плане. И ты, с одной стороны, начал ценить то, что как бы вот, вот эти вот основные твои физиологические потребности, ты их начал там ценить. Ценить прогулку возле океана, ценить то, что ты можешь хорошо, качественно кушать, хорошей да. едой, да, что она там не с ГМО и так далее, без глютена и всего остального. То есть ты начал ценить. Но с другой стороны, мы конечно двигаясь, да, как бы нужно куда-то идти, и нужно и нужно иметь какую-то цель, и наслаждаться, в принципе, этим процессом. Потому что э, в конечном счете цель, она не цель. Когда мы думаем только о цели, ну, мы да. должны и также наш путь, нашу дорожку тоже, как бы, знаешь, э, наслаждаться ей и Согласен. прям чувствовать ее. Согласен. Это, кстати, понимание у меня пришло в Португалии. Угу. Реально, в Киеве у меня такого не было. Знаешь, о чем я думаю? Когда посмотрят это видео люди, которые едят в Макдональдсе, они подумают, да, наверное, надо об этом тоже задуматься. Или, слушай, люди едят в Макдональдсе, не занимаются спортом, ну, блин, какие умные матрасы. Нереально. На самом деле, Это уже такой уровень, вот извините пожалуйста, как мы говорили, пирамиды Маслов, когда ты сначала начинаешь там питаться здоровой едой, потом ты начинаешь заниматься спортом, потом uh -huh. ты начинаешь там, не знаю пить воду, да -да -да. потом ты начинаешь медитировать, потом ты начинаешь еще что-то делать, и потом ты приходишь к тому, чтобы вот заниматься э, здоровым сном. Мне так кажется. Это, я, я с тобой абсолютно согласна на самом деле. И я понимаю, что многие люди, даже посмотрев это видео, может быть, подумают, ой, наверное, это очень дорого, и, наверное, это не для меня, и так далее. Но и, даже те, кто зарабатывает, предположим, самый минимальный доход, обычно работают на очень тяжелых работах, обычно работают на, на услугах, да, в сфере услуг, на физически, слуш... тяжелых да, на, на физически тяжелых работах. Если мы не отдыхаем, если мы понимаем, что мы зависим от этого, это наш хлеб, например не знаю заниматься там стройкой или же там уборкой и так далее там подобное мы прям действительно поймем что мы должны продлить этот период да. и продлить этот период многие люди говорят о у меня нет времени заниматься спортом нет о, там питаться очень хорошо очень дорого или здорово здорово очень дорого там питаться но если у тебя есть на самом деле это инвестиция на твою жизнь Конечно. и ты покупаешь ты можешь увеличить качество твоей жизни и также быть более успешным в твоей работе.